Дочка, взрослая моя, я люблю тебя всем сердцем. Восхищение не тая, не могу я насмотреться на сияние милых глаз, Что небес ясней и краше, о тебе твои дела много доброго расскажут. Все сокровища души даришь людям ты с любовью. Да чего же хороши дни, когда вдвоем с тобою до ночной поры ведем за душевные беседы, как подруги обо всем, тем у нас, как звезд на небе. В день рождения позволь пожелать тебе, родная, чтобы радость и любовь ты жила, приумножая. В доме будет пусть твоем много солнечного света. Счастье свежим бьет ключом, а в душе гнездится лето.